Информагентство «Ледокол». Здравствуйте. Какую партию представляете? Российское социалистическое движение. Скажите, какие цели и задачи у организации? Борьба за социализм, за подлинную демократию, в интересах трудящихся. Именно поэтому 7 ноября – это наш праздник, это великий день именно такой борьбы. Как можно бороться в буржуазном обществе? В буржуазном обществе можно бороться, только если участвовать во всех социальных движениях, во всех движениях за социальную справедливость, за равенство, за трудовые права, за экологию, против всех форм дискриминации, и участвуя во всех этих движениях, Постоянно подчеркивать, что только коренное изменение общества на социалистических началах может привести к разрешению тех конфликтов, вокруг которых эти движения похожи. пожалуйста, только лишь собираться на митинги и акции и разъяснять людям своим... Свое же! Это люди, все единомышленники, а, Как больно а, своих. Этот, а это что? Как за митинг, забор выйти. Нет, но этот митинг у меня интердуальный характер. И здесь собрались только представители разных левых групп для того, чтобы показать, что они отмечают этот день. Да, то есть очень многого от этого митинга ожидать не нужно, И мы сюда пришли без каких-то огромных ожиданий. Мы совершенно не думаем, что вот именно этот миссинг что-то изменит. Но, с другой стороны, мы считаем важным 7 ноября все-таки выходить и обозначать свое присутствие в обществе. Спасибо. Лучше, лучше хоть так, чем сидеть дома. Спасибо. Какой путь, Какой э, путь победы? победы? у нас? Революционный или эволюционный? Э, На ну, самом деле, это большой вопрос, что вы понимаете под одним и под другим. Эволюционный подразумевает, что все проблемы решаются без конфликтов сами по себе. Или это, революционный... это абсурд, как по да. историям осуществят обратно. Да. Все, мы вас поняли, спасибо. Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Товарищи, скажите, пожалуйста, какую организацию представляете? Коммуни... Объединенные э, коммунистические партии. Цели и ну, задачи. А? Цели Цели и задачи. Да? Построение социалистического государства. Как вы можете построить? Т только революционным путем. Только революционным. Браво. Но пасторан.